Что вы делаете? Я робот-нянька. У меня устаревшая конструкция. До сих пор не удален блок нежности. И вот уже 200 лет я качаю эту колыбель. Ночь прошла, будто прошла ой, Спит земля. Пусть отдохнет, пусть у земли, Как и у нас с тобой, там впереди Долгий, как жизнь, пусть Я возьму этот большой мир Каждый день, каждый его час, если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас, если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас, я возьму память земных верст. В спелом густом мне там вдали там возле синих звезд в солнце земли будет светить мне я возьму этот большой мир каждый день каждый ему час Забуду, вряд ли звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас.